Понял с ножки. С одной стороны все. Ладно. Вам нужно откусить от одного из персиков. Какие из них без? Один из персиков. Два из них отравлены. Какие из них? Так что ну, по идее вот тут какие-то штуки есть такие непонятные. но По идее вот это два. Тоже у них какие-то пупурки повылазили. Значит пупурки нечто ну, непростое не же на каких? Вот на каких персиках увидели такие пупурки? Правильно, я тоже не видел. Только это, это вообще, возможно, стол такой? Чего у него с ножки с одной стороны все? Ладно. Так... Эээ, я до сих пор не понимаю, что тут делать, ну типа... Допустим, ну, две какие-то пупырки, ну вот они есть. Так какие еще есть отличие от остальных персиков? Давай посмотрим, просто ответ, мне уже просто интересно. В двух из пяти персиков вы могли заметить гусениц, а это значит, что эти фрукты только... А, -а, -а что они не отравлены. Это гусеница, это какие-то пупырки. Они отравлены. Идем. Какие-то гусеницы, это пупырки какие-то, какие-то гомошные вообще. Кто-то гусениц рисует. Дальше. Гарри пишет, получается, ты смотрел Титаник больше, чем я, он пишет, что не знает yeah. а, Гарри пишет, короче, то, что знаешь ли ты сейчас, а Рон говорит, да, теперь знаю yes. Да, и типа я тоже теперь знаю а, Блин, а в чем прикол, по-моему, я такую же сдачу решал давно еще Типа в чем, в чем рофл, то, что они сначала оба не знают, то, что смотрите, сначала... Короче, короче, Гермиона сначала сказал то, что кто-то из вас смотрел на один раз больше. Они по одному разу его уже смотрели как минимум. И кто-то из них получает, смотрел его в первый раз. А кто-то из них получает, уже смотрел второй. Но тот мог думать то, что тот э, смотрел его типа не два, а три раза. Типа Рон, ой, когда смотрел два раза, мог подумать то, что Гарри смотрел три, три раза уже, типа на один больше, чем Рон. И если Гарри говорит то, что не знает, Ирон говорит то, что не знает. А потом теперь Га... а потом, типа Гарри говорит, что он знает. Короче, он... Короче кто-то из них понял, то что он смотрел один раз и все. Типа а другой смотрел получается два раза и получается если они нашли одного, то они нашли второго. <звы> Можешь и решить за uh, огромный год армия Ридл Дэнни Фингель тихо, тихо, и вдруг <паспорядок> там выпрыгнул из-за стенки все там Середингер, uh, типа, это, группа секретных лоба... Этих, короче, супер секретную операцию а, вы, короче, вошли, а там вас всех поломали да. да, и он о, ключевой замок, который должен был, он, типа... Уволить, Your teammates выберешь, are masters of the control panel has only three buttons one which adds five uh -huh. to the display number one which adds seven and one which takes the square root. Ой, you need делать. to make the display output the numbers two ten and fourteen in that order. Короче нужно написать 2, 10, 14 используется цифру, по-моему, кнопки плюс 5 а Плюс 5, плюс 7 и корень из этого Нельзя вводить э, на пароле одинаковые цифры, получается, чтобы были вообще. То есть там две пятерки, там, если ты получил, то все как бы ХБЛ, у тебя все взрывается. Если тебе число больше 660, то тоже ГБЛ. Или нечетное число, да короче, был, там был, человек сорвет был. и ты умрешь. Так, короче, тут немножко математика. Тут думать, походу, надо. Так, где тебе это вообще? А других, как бы вариантов, чтобы выбраться из комнаты, тут нет. То есть в этом Так, 2, 10, 14 в этом данном порядке. порядке, да, порядок. Порядок. А, сначала нужно 2, потом нужно 10. Ну, короче, главное двойку сделать, а там дальше посмотрим. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. То есть, нам нужна четверка, получается. Или нам нужна восьмерка. 16. А что, а что будет, если мы, короче, сложим эти часа? числа? Будут 14. А если 15, там, получается 3 раза в 5, это 15. 15 плюс 22 плюс 7 29 плюс, там, давайте опять, плюс 7 будет 36 а 36 получается под корнем это будет сколько 6 Плюс 5, плюс 5 будет 16. И мы, короче, 4 раза в корень сделаем. А там все будет 16, потом 8, потом 4, потом 2. Все, мы двойку сделали. Потом нам нужно к этой двойке как-то Как-то что-то с ней сделать, значит. Сложно. Но я могу, конечно, сделать десятку, получается Лежит же двойка Плюс к ней 7, вот это 9 Мы из этого берем квадратный корень Будет 3, и плюс 7 будет 10 Все, окей, okay, как эти десятки сделать 14 Чисто в теории а Что если Такое а еще число, может быть, ладно, из пятерок и семерок Вставлено 25 плюс 5 будет 32. 32 плюс 7 будет 39. И 39 плюс 10 нас получается 49. 49 в корне это будет 7. 7 плюс 7 14. Планируют убийство. Ну она вот как бы всех собрала вокруг себя такая жесткая. Но вообще вот... Это жесткая... А у этого чел ствол есть. Ну так, типа, кстати, просто... С собой в кармашке таскаем. С собой в кармашке таскаем. Ой, извините-ка. А что мне тут есть такое? Ставь лайк, и никто не пострадает. Понь, понь, понь. да все было так просто а кто из них планирует убийство а, а ну вот найди пистолет за, за 5 секунд когда у тебя есть 20 за 2 секунды Ну это слишком процедуть можно их пропускать просто вот кто-то за бабуинов тоже ствол окажется это а, это рука? Я думал, сейчас дупало. -а, -а, а, я думал, сова. Эффективная загадка. Инспектор расследует убийство известного бизнесмена. Под подозрение попали знакомые жертвы, которые на момент убийства находились в доме. Олег, Вера и Егор. <ресту> Олег? уликой, Тише. обнаружили полицейские, был телефон убитого. Угу. Перед смертью он успел набрать на телефоне четыре цифры. Благодаря этой улике полицейские смогли раскрыть дело. Кто же из подозреваемых убийцев? 3, 4, 6, 7 получается. А, Б, В, А, Б, В, е. А, Б, В, Е, Ё, ж. Не, если бы тут был один в конце, да. Тогда... Ну, А, Б, В, е, е, это В, Е, это по идее Вера. А! 6, 7, 6. Пойди, смотри. В. Раз. Кладка. А, теле. Три четыре шесть семь говорите. Три четыре шесть семь. Давайте посмотрим. Три. Четыре. ди Шесть семь. Д. Ну, кор короче, я ставлю то, что это вера, получается. Ну, кто еще, типа? Я подумал, хорошо, либо. наверное. Для модель мобильного телефона, то кнопки на нем нужны были и для набора текста. Из букв, которые есть на кнопках цифрами 3, 4, 6 и 7, можно составить имя 6, Егор. 6, 7, 6, 7. Почему я 2 сказал? Потому что я сразу же подозревал веру, получается. А Егор где? Ну ладно, два. Логическая загадка. Пять задач сделаем. Логическая загадка. Первая. Собака, Спасибо, кошка, что сказали. Я бы не додумался. Весят 24 килограмма. 5 кстати. Внимание вопрос: сколько весят все вместе? Собака, кошка и заяц. Это какая-то математическая задача, я забыл, как наделалось на самом деле. По-моему, я такую же сдачу решал, давно еще. Ну, короче, смотрим: кошка, заяц, кошка и собака. Получается, заяц. И собака собака больше двадцать килограмма а собака больше кошки кошки на 10 килограмм там уравнение делать надо какое-то ну короче у нас есть так давайте рисовать Такое еще не как будто у меня канал какого-нибудь информатика бу который там также что-то рисует на задачках у нас есть получается кошка и заяц кошка и собака вот. кошка и заяц весят 10 килограмм. Кошка и собака получается весят 24. Значит заяц, отметим заяц за x, а собаку за x плюс 14. нас сутра разница 4, 14 килограмм. Ну, вот понимаете да как бы, что как бы, собака она больше на 24 килограмма. Вот. На, на 14 килограмм. Заяц у нас будет xом. А собака будет x плюс 14. Это сравним с чем еще другим. Значит. Типа заяц у нас x так и остался. Хорошо. Собака. x плюс 14. А, так смотрите, что придумал. У нас получается x плюс x плюс 14. Получается 2. Ну, типа, получается 14 плюс 2 умножить на какое-то число. И какое число нужно поставить, чтобы у нас получилось 20. Ну, очевидно, типа, 3. Получается тут 20. И все суд... А, нет А, да Получается, собака это 3 плюс 4, 17 килограмм Заяц весит 3 Собака весит 17 Но раз собака весит 17 То кошка весит 24 минус 17 Значит будет 7 Изи ну, 3 плюс 27 Плюс 3 плюс 7 давайте, Значит 27 килограмм Easy. Смотрите внимательно на картинку и ответьте, где спрятался ребенок. Смысле. У Лены есть. А. Ну, это какие-то такие наводнительные задачки. они так тупо спрятаны по идее. Я так понимаю тоже нужно мелкого будет искать за тумбочкой или вот тут его ночь торчат. Прятаться не умеет дебил. Вот еще прятаться не умеет дебил. Что это труп? Где ребенок? Детективы прибыли на место происшествия. Там было обнаружено тело. По словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна заброшенного четырехэтажного здания. Один из детективов зашел в здание Из которого выпрыгнул мужчина Поднялся на второй этаж Открыл окно, под которым лежала жертва И посмотрел вниз Затем он поднимался на третий и четвертый этаж И на каждом проделывал Те же самые действия Было убийство Каким образом он смог это обнаружить? Он получается был сначала На, на втором, на третьем, на четвертом А потом на первом этаж спустился Сказал, что было убийство Все окна закрыты Итак, все дело в деталях. Те, кто совершает самоубийство, выпрыгнув из окна не закрывает после этого окна. А детективу пришлось на... Какая загадка. На сегодняшний день самая высокая гора в мире ⁇ это Эверест. А какая же гора в мире была самой высокой до открытия Эвереста? А какая гора была самая высокой до открытия Эвереста, получается? Типа Эверест еще не открыли? Это историю знать нужно? Или что? Ну, еще гора... Нет, Тибет, Тибет ⁇ это город какой-то... Какая, да? Тибет ⁇ это город. или страна О, город. По-моему, такой горы нет. Гора ниже Тибета. Давайте просто послушаем. Я, честно говоря, не знаю. То есть это, скорее всего, какие-то знания с истории. Зачем такие вот сложные исторические задачи, если за остальные задачи тут за первоклашек? Правильный ответ. Даже до открытия Эвереста это была самая высокая гора на планете. Просто они тогда еще. У меня клава упала. Фак? что делать? там выпрыгнул из-за стенки все там.